Суббота, шаббат, шалом. Еврейское прославление, я так понимаю, как бы подготовились. Да, да, да. Понятно. Но тема будет не еврейская, а библейская. Ну, библейская, значит, еврейская. Так. Там такие слова были во время прославления. «Ликуй, дочь Сиона». Да? да? Я помню, когда я уверовал, я никак не мог принять. Что это я, дочь Сиона». Ну, как бы там обращение к Израилю идет. Ну, я, я, я часть Израиля, но я не дочь Сиона. А потом, когда Библию стал читать, там написано «раб, сын». Ну, думаю, ладно, если раб уже, сын уже, ладно, пусть буду и дочь. И как бы никак не мог себя ассоциировать с женским родом. Хорошо, друзья. Может, это еврейское прославление, это, может, переход на летнее время у вас? Не знаю, как у вас тут. Какая у вас тут библейская действует теология, да. Хорошо, будем сегодня говорить на простую, но очень важную тему, которая касается каждого присутствующего в этом зале. Будем говорить сегодня об отношениях. И проповедь я назвал «Исследуй свое отношение». И многоточие, потому что там будет отношение к, будем поставлять, к чему надо исследовать свое отношение. То отношение, которое мы сегодня будем с вами исследовать или то, о чем мы сегодня будем с вами говорить, это не отношение доллара к гривне, не отношение величине к ширине или ширины к величине, не отношение баби-клавы. К деду ивану будем исследовать отношения к своей жизни или к разным сферам нашей с вами жизни и вы знаете может быть это даже не больше будет похоже не на проповедь она а просто такое ну как бы общение или того что мы будем касаться разных сторон нашей с вами жизни наша с вами жизнь она же многогранная да многообразная и совершенно разные отношения происходит на той или иной территории нашей с вами жизни вот об этом мы сегодня поговорим и попробуем какие-то части захватить исследовать вы знаете отношения вообще жизнь устроена из отношений и отношения очень важная сфера в нашей жизни мир сегодня так как-то ну сократился и ощетинился что ли так да и мы становимся где-то отчасти похожи, на то, что сегодня преподносит или диктует, или тому, чему учит мир. Например, там реклама по телевидению идет, и идет какой-то диалог двух людей, там, двух друзей, или каких-то просто, скажем, ну, отдельно взятых людей. И один из них говорит та забей!» Да, там такая молодежная реклама, там типа ну, «Пей пепси, забей на все!» И это формирует определенное отношение к каким-то вещам, да? Купи, пойди, пепси в киоске, забей на все. Старшее поколение, ну вы уж простите за такой молодежный сленг. Я тоже, как бы к старшему поколению, приближаюсь, потому что я уже вхожу. У вас нет такой группы 40. Потому что я смотрю, тут у вас есть там подростки, потом те, которые. Пере... Молодежь. А, 40 это молодежка. А, супер, я скоро подойду, значит, к молодежке. Забей на все, и это формирует какой-то образ, да. Люди, они ну, воспринимают так. Или, например, очень часто наблюдаешь, или сам даже так поступаешь за отношениями, например, служителя и подопечного. И когда подопечный говорит, да короче, да кто ты мне такой, ты что, отец или мать мне, что ты меня учишь? Отвали, отстань. И человек разворачивается, уходит из собрания или уходит от э, какого-то вопроса, из какой-то территории, где решается конфликт. То есть вот таким образом порой мы строим отношения или так мы их рассматриваем, потому что что-то на нас повлияло изначально, мы где-то это выхватили и мы где-то этому научились, не правда ли? Порой мы э, порой мы э, строим отношения так, как мы видели в нашей семье. И мы считаем, что это идеал. И когда кто-то пытается нарушить этот идеал, мы тоже отторгаем его, ощетиниваемся, показываем все свои колючки и говорим, нет, не учи меня, потому что я научен по-другому. Мы даже не стараемся быть глиной, да? мы даже не стараемся быть гибкими, чтобы подумать, а вдруг этот человек, который не вырос в моей семье, но вдруг его... Мировоззрение, оно гораздо правильнее, чем в моей семье. Ведь в моей семье могли ошибаться. Может быть такое? Может быть такое. Наши семьи не идеальные, поэтому нам надо постоянно быть готовыми к изменениям. Нам надо постоянно быть готовыми, чтобы пересмотреть отношения. Нам надо быть постоянными готовы к тому, чтобы что что-то надо поменять в той или иной области жизни. Аминь, друзья. Это жизнь, поэтому надо постоянно учиться жить. И первое то, о чем я сегодня хочу сказать или на что хочу обратить внимание, вот в этом вопросе, выследовать свое отношение. Я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание на самих себя. Первое, что нам надо делать, где нам надо проводить исследования. Нам надо наладить отношения с самим собой, совершенно правильно. Нам надо пересмотреть свое отношение к самому себе. Я то, о чем я буду говорить, вся эта последовательность, она не является, ну скажем, выходом или ответом на все сложившиеся ситуации. Да? Потому что там раньше говорили, вот первый шаг ты делаешь такой, второй шаг ты делаешь такой, третий шаг ты делаешь такой, и потом ты получаешь свой успех. И ты делаешь три шага, и еще становится все хуже. И думаешь, боже, где же успех? А успеха нет. Поэтому я просто говорю о разных э, территориях жизни, где протекают те или иные отношения. Это не логическая последовательность, это не последовательность, которая приведет вас к какому-то успеху. Это просто размышление о тех или иных территориях нашей жизни, где мы должны совершить определенные изменения. Хорошо? Просто слушайте и размышляйте, и идите вместе со мной в этом слове. Итак, первое, что мы должны изменять, на что мы должны обращать внимание, это отношение с самим собой. Согласитесь, друзья, что быть, например, уравновешенным человеком, быть человеком твердым внутри, ну, твердым я имею в виду каким-то неправильным вещам, которые на нас влияют, да, иметь позицию, это совершенно нормально. И совершенно ненормально плавится от какой-то трудности до такой степени, что тебя должны воскрешать все твои лидеры и все твои служители. Воскресни Лазарь, воскресни брат, выйди вон. Ничего страшного, что кто-то сказал на тебя какое-то плохое слово. Ничего страшного, что ты попытался первый раз в жизни рассказать другим людям об Иисусе, тебе сказали сектант, все это проходят. Давай ты сможешь, ты прорвешься. О нет. Я ничего не могу, я такое ничтожество. Вы понимаете, да? То есть очень важно пересмотреть отношения к самому себе. О, этот брат посмотрел на меня косо, а я думал, он меня любит. А оказывается, он на меня косит. Значит, он думает что-то плохое. Значит, он затеял что-то ужасное после собрания. Значит, он пришлет мне СМС. У брата просто глаз заболел, его немножко закосило. И поэтому он так на тебя посмотрел. Он пришлет мне смс, что я сегодня неопрятный или неопрятная. И вот это вот состояние повидло пребывает во многих верующих. Пирожок с повидлом, 5 копеек. В Советском Союзе был. И вот многие люди, они такие пирожки с повидлом. Кто помнит пирожок с повидлом за 5 копеек? Какая клуб плюс 40, да? 40 плюс какая еда была за 5 копеек Кто-то зааплодировал даже видно а -а -а -а. вспомнил какая была еда а? не то что сейчас пришел скушать пирожок смотришь 30 гривен боже мой 30 гривен какая была еда и вот многие люди у них такое отношение внутри себя по отношению к самому себе они как пирожок с повидлом Вроде такие хрустящие, розовенькие, откусил и, по, и повидло жложили туда. Ну, это действительно полбанки повидло в эти пирожки. А ты его надломил, этого человека, и он потек. Все, а, все плохо. У меня нет третьей пары обуви, а у нас есть. У меня только одни зимние сапоги. И все, и потек. О, такие трудности. Сказали, зарплату дадут через три дня, позже, чем обычно. Меня в церкви отчитали, я уйду из этой церкви, в этой церкви нет любви. Ну ты же совершенный, а в церкви все несовершенные. Очень важно посмотреть то, какой есть ты, пересмотреть отношения к самому себе. Хватит ныть. Хватит жаловаться. Проповедь неинтересна. Выйди по будет тебе интересно. Сидеть неудобно, трамваи плохо ходят. Маршрутки дорогие. Иди пешком. Люди во время гонений по 14 километров в церковь пешком ходили. Туда и 14 обратно. И никто не жаловался. И все было хорошо, и приходили говорили, слава Богу, дошел. Слава Богу, две ноги а не одна. У микола оторвала одну на войне, а у меня две, я хожу, слава Богу. А Микола на час опаздывает, он на костылях ходит. И Микола приходила и тоже говорил, слава Богу, что есть одна нога. Слушайте, что с нами произошло? Самолет неудобный, машина старая, брюки неподходящие. Родители деньги зажали, не купили новые туфли, как у Насти. Что с нами происходит? На кого мы похожи? На пирожок с повидлом? Или на личность? Одно и то же проповедуют. Четвертое служение о покаянии. Значит, тебе покаяться надо. Покаешься, пятое служение будет другим, увидишь. О духовном росте, о благодати, еще о чем-либо. Очень важно пересматривать территорию, на которой мы обитаем сами, наш духовный человек, на который обитает. Очень важно настраивать себя на правильные вещи, работать самим собою, пересматривать отношения к самому себе, какой я внутри, до чего я достиг, мне уже 30 лет, как я сформировался. Я сформировался по Слову Божьему. Я сформировался на правильных библейских принципах. Я сформировался на терпении, на прощении, на взаимном уважении, на любви, на жертвенности, на посвященности. Или я сформировался как нытье какое-то, нытье мое. Я как недовольный человек сформировался. При трудностях я ною. При том, что если мне отказывают, я обижаюсь. Если меня учат, я отвергаю. Если меня наставляют, я не принимаю. Если меня зовут, я убегаю. Как я сформировался? Какой мой духовный человек? Территория отношения к самому себе очень важна. Чего я достиг? До чего я вырос? Вы знаете, много лет люди в собрания ходят, в церкви. И порой много лет мы остаемся с одними и теми же проблемами. Мы не меняемся. Мы просто не пересматриваем самих себя. Мы пересматриваем брата Костю, мы пересматриваем сестру Эллу, мы пересматриваем Ивана, Петра, Семена. Но самих себя, Боже упаси, неприкосновенный. Неприкосновенная, самая бесценная, такая одна в церкви, любимая, Храни моя. Я, у -у -у. Хватит это повидло пускать. Это же ужасно. Писание учит нас. Давайте к Библии хватит уже. Еврейские мансы эти. Писание учит нас. Исаия, 26 глава. Давайте откроем. Третий стих. Боже, сохрани мой телефон, разряжается, там проповедь записана. Исайя 26 глава, 3 стих. Писание учит нас. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Твердого духом человека с правильными внутренними принципами, с библейскими принципами. Ты хранишь Господь. В совершенном мире человек, который сформировался, человек, который никак желе, не как повидло изнутри, не реагирует болезненно на все ситуации, на все слова, наставления, обличения, не убегает, когда его просят что-то сделать. Такого человека, который смотрит сам себя и говорит: Я смогу, я прощу, я попрошу прощения, я посвящу себя, я сделаю для него, для тебя, для церкви, для общины. Господь такого человека хранит в совершенном мире. Вы знаете, что такое без, такое мятежное состояние? Состояние, когда тебя э штормит, колбасит, когда ты не знаешь, за что взять Какие-то чекотские напевы внутри просто. Писание учит, что у нас должен быть твердый дух, и таких людей Господь будет хранить. На их лице не будет отображено легкое сумасшествие. В их поступках не будет видно какого-то маразма. Это будут люди, люди сбалансированные, крепкие, твердые. Такими людьми Господь хочет видеть нас, и мы себя должны увидеть такими людьми. Аминь, аминь. Вы верите, что Бог есть или что Его нет? Он есть, поэтому надо быть твердыми людьми. Не хватает чего-то. Уповай на Бога, все в свое время придет. Не доучился, не переживай, доучишься. Все будет хорошо. Обидели, тренируй себе прощения. Обидел, иди проси прощения. Не ной, что проповедь четвертый раз одна и та же. изучи эту тему. Приди, открой библейский словарь дома. И докажи, что проповедник еще не все сказал, что ты можешь еще больше открыть для себя. Не будь повидлом Будь человеком с твердым духом. Это первая территория, о которой мы... Сегодня говорим территория исследования самих себя. Следующее, друзья, то, на что я хочу обратить внимание. Второе, следующее. Это отношения или по отношению к этому миру. Нам очень важно исследовать отношения с людьми, которые нас окружают. Согласны со мной? Мы живем в этом мире, мы ходим в этом мире. Большинство людей, которые нас окружают, это неверующие люди, и нам важно исследовать отношения к этому миру, как протекает это у нас, чего мы достигли в отношениях с неверующим миром. И знаете, здесь как бы такое двоякое состояние. С одной стороны, Библия говорит: не любите мира. Евангелист Иоанн говорит: и не того, что в мире, потому что там есть похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. С другой стороны, говорится в Евангелии от Матфея, от, от, от Луки, что Иисус Иешуа, Он был другом мытарей и грешников. Другими словами, Он был другом предателей и грешников. Ну, понятно, хуже грешника что может быть? И он проводил время с людьми, которые предавали свой народ. Он приводил время с людьми, которые были развратны, распутны. Он их не боялся, он их не обходил. Ой. Знаете, вспомнил одну историю, слушал проповедь пастора Артура Симоняна, когда одна женщина, которая была блудница, ее все знали, она подбежала к нему и обняла его, и повисла у него на груди. И говорила, я видела вас, вы проповедуете по телевизору. И он говорит, а там такое место, там все кафе и рестораны рядом. И все смотрят на меня и на эту девочку, которая, когда потянулась, на мою грудь у нее штора. И он стоит и думает, боже мой, какой позор. Я пастор, известный человек в городе. И тут эта девушка у меня на плечах висит и шторы там и потом он вспоминает слово Божье да, что Иисус был друг митярем и грешником многие люди добились такого успеха в нелюбви к миру они просто преуспели что все неверующие люди они просто их избегают они никогда им не позвонят никогда не придут к ним в гости они никогда не захотят провести время с ними Потому что они добились успеха в нелюбви к миру. Они не любят мира. Это похоть отей. Это гордость житейская. Это похоть плоти. Плоти. Зачем, зачем с ними проводить время? От них веет грехом. Они преступники. Они против закона. Проклят всяк, кто нарушает закон. И они совершенно забывают о второй части медали. Что надо быть другом для грешников и для мытарей. Аминь. То есть тут надо найти какой-то баланс в этом отношении. Да? Мы не должны быть какими-то космонавтами, непонятными, чтобы люди мира сего нас боялись и испуганно от нас бежали. Но в то же самое время мы не должны делать то же самое, что делает мир. Когда-то в Петербурге, я помню на евангелизации, подошел ко мне один брат, и у него был такой значок «Иисус любит себя». Я его запомнил, он, у него, знаете, он был одет как чекист, ну, Петербург, город чекистов. У него были кожаные штаны, черный свитер, кожаный плащ и черные кожаные ботинки. И это значок «Иисус любит тебя». И когда он приблизился ко мне, от него стоял такой дымок водочно-винного облака. Я подумал, ну, мало ли, может, какой-то фанатик одел просто... На себя значок, Иисус любит тебя, или просто такой нефар какой-то. И он говорит: "О, брат, привет, я тоже верующий". Я говорю: "Классно, супер, привет, меня Толик зовут". Там не помню, как его зовут. Он сказал: "Я тоже проповедую Христа, я проповедую алкоголикам". Я говорю: "Да я понял, что не трезвеньякам". Ты, и он сам начал как бы говорить, знаете, я просто на него так смотрел. Он говорит, ты, наверное, осуждаешь меня, брат. Ну и просто я провожу с ними время, я стараюсь быть как они. Я говорю, а пить то зачем? Ну в этом-то вся суть, чтобы быть как они, потому что Павел сказал, для подзаконных я стал подзаконный. Я говорю, ну, там же написано, но не, не не уходя от закона Божьего. Не, не, брат, ты не понимаешь. Ну и короче, я говорю, я не буду тебя убеждать. Конечно, вот так не надо любить мир, да? И не надо так проводить время. А, привет, аллилуйя, увидел тебя, рад встрече. Фу, подожди, сейчас Библию открою. Но не надо бояться мир. Надо проводить с ними время, надо служить им, да? Надо быть человеком с позицией и влиять духом Божьим, который в нас, на них, потому что кто-то когда-то повлиял на нас, не так ли? Не испугался нас, не чурался от нас? Да или нет? Вы же как-то спаслись. не сам ангел говорил, явился. И он взял меня за руку и сказал, Мотя, пошли в церковь. Я пришла, я уверовала. Кто-то не побоялся этих отношений, кто-то приблизился к нам, не побоялся нас, приходил к нам домой, общался с нами. И, может быть, мы ему курили в лицо, рассказывали о каких-то своих проблемах, о каких-то похождениях, которые являлись для нас гордостью. А человек сидел и не осуждал нас и говорил, ну интересно, ты так живешь, а я вот живу так. И он повлиял на нас и приобрел нас для Христа. Поэтому мы должны исследовать отношения с миром, как они протекают, наши отношения с миром. Мы преуспели в том, что ми, мы не любим мира так, что вообще неверующих людей нет вокруг нас, мы не служим неверующим людям. Или мы преуспели... В отношениях с миром так, что вокруг нас много неверующих, и они наши друзья, и мы служим им. И может быть, это не всегда проповедь Евангелия, может быть, это какое-то дело, может быть, это просто общение, а потом через какое-то время проповедь Евангелия. Но они с нами, и они потихоньку растут, они поднимаются по пути к своему спасению. Может быть, это три года, может быть, пять, десять лет, но они поднимаются. Да, друзья? Надо иметь отношения с миром. Правильные библейские отношения с миром. Без фанатизма. Мы не, на ночной, мы не на ночной молитве. Потому что многие так общаются с миром, как будто они на ночной молитве. А, а, а, а, а! Выйдет из тебя дух. Вот увидишь. Он вообще не понимает, какой дух. Шанель 5 или что там. Что должно выйти из него? Надо иметь правильное отношение с миром. Знаете, Павел сказал замечательные слова. Я их уже вкратце процитировал. Давайте прочтем их. Это первое послание Коринфянам, 9 глава. 20 стих и ниже. Павел описывает свое состояние по отношению к людям, которые еще не приняли Христа. Он служил всю свою жизнь таким людям. И он пишет: для иудеев я был как иудей. Для Павла это было просто. Потому что он был иудей, он вырос в этом, он вырос в иудаизме, он знал все законы, все предания, он знал все толкования, все, что вообще происходило. Для него это было это было как нам общаться друг с другом. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы обресть подзаконных. Для чуждых закона, а вот тут уже для него было непросто, для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона перед Богом, несмотря на то, что он проводил время с беззаконниками, которые не почитали закон, в котором он вырос, которые первые пять книг Моисея, для них это было ничто, они вообще знать не знали об этом или вообще если знали ни во что не ставили все эти постановления заповеди но он был с ними он проводил с ними время но он понимал что он живет и ходит перед богом и должен оставаться святым несмотря на то что он находится в обществе не святых людей не будучи чужды законы перед богом но подзаконен христу чтобы приобрести чуждых законов для немощных был как немощные чтобы приобрести немощных дальше павел просто прекращает говорить для кого он еще кем был и он говорит для всех я сделал совсем чтобы спасти по крайней мере некоторых у павла не получалось спасти всех это харизматическая доктрина спасутся все она не работает. Но ну, у Павла она не работала. Может, у Васи она работает. У Павла она не работала. И он говорит: Я служил разным людям, я строил отношения с разными людьми этого мира. Я строил отношения с крайними иудеями, с законниками. Я делал все, как делали они. Постригался, брился в специальные дни праздников. Я соблюдал все до мельчайшей буквы, хотя я уже был под благодатью. Но все равно делал это ради того чтобы просто пребывать с этими людьми и открытием мессианство иисуса я был с немощными которые постоянно стонут ой боже как тяжело с такими людьми вы когда нибудь таким людям служили постоянно стонут всем недовольны немощные понимаете немощные все плохо нет твердого духа то о чем мы говорили в начале но неверующие люди постоянно жалуются правительство плохое у Кучмы плохое правительство. Плохое. У Ющенко плохое пройти Плохое. У Юнуковича плохое прыть. Плохой. У Порошенко плохой прыть. плохое. Все плохо. При всех правителях плохо. Жизнь плохо Плохая. Пенсия маленькая, плоха. плохая. В магазине плохая женщина. Плохая. Все болит. Болит, плохая. Это немощные люди, им все не так, чтобы ты им не сделал, им все не так, вы понимаете? Я сейчас посещаю одного человека, он в больнице лежит, у него парализовали, отнялись ноги у него. Его повернешь на право, и он говорит: нет, поверни меня на спину. Его повернешь на спину, нет, посади меня на диван. Посадишь его на диван, одень мне носки, одень ему носки, сними мне носки. Положишь его, нет, подними меня. Это немощные люди, вы понимаете? И есть люди здоровые, у них две руки, две ноги, все в порядке, голова, но они немощные вот здесь. И Павел говорит, я с такими людьми проводил время, я пытался им служить, я пытался их привести ко Христу, чтобы показать, что в Боге есть сила. Заканчиваю. Обязательно. Ну это я отвечаю, как бы разговариваю с бумажкой, запиской. Ну, я твердый духом, но ну, просто как бы иногда с бумагой разговариваю. Он говорит: Он говорит, я с немощными провожу время. Короче, он говорит, я для всех сделал совсем. Вы понимаете, что верующий человек должен иметь отношения с миром. Он не может закрыться только в своем монастыре, в своей келии и проводить время вот со своими братьями и сестрами дорогими. О, брат, о сестра! О Аллилуйя! О Алфа и Омега! Кто будет миру служить? Поэтому мы должны созидать территорию отношения с миром. И мы должны служить миру. И мы должны любить мир и проводить с ними время, и общаться с ними, и ездить вместе с ними на какие-то мероприятия, на маевки, ходить в кино, проводить время в театр, как одна недавно неверующая женщина сказала моей подруге, куда с вами можно пойти? Для вас же балет это преступление. Это неверующий человек, так думает о верующих. Она говорит, я люблю балет, идем. И та на него вот такими глазами смотрела. Ты пойдешь на балет? Да, неинтересно. Вы понимаете, да? Отношения надо строить, служить людям. Ведь кто-то когда-то послужил нам. Я никогда не забуду, как один пастор Западной Украины позвонил мне. А я ездил одно время в тот регион и проводил семинары о служении неверующим людям. И он позвонил мне и говорит: Анатолий, я хочу покаяться. Прими у меня покаяние. Я говорю такие вопросы, дело привычное. Что случилось? Он пастор церкви, большая церковь, хорошая церковь. Он говорит, ты знаешь, я после твоей проповеди какое-то время ходил, думал, после твоего семинара ходил, думал. А потом взял телефон и посмотрел, сколько у меня человек неверующих в телефоне. И я не нашел ни одного. Брат Микола есть, брат Петро есть, сестра Мария есть. А вот неверующих нету. Пастор такой есть, пастор вот такой есть. Вот такой пастор, которого вообще не достать, такой известный пастор есть. Все есть, а вот неверующих нет. И я говорит, хочу покаяться сейчас, и чтобы ты помолился за меня и принял покаяние, чтобы я снова стал служить и общаться и проводить время с неверующими людьми. И он покаялся. Если у вас в телефоне нет неверующих людей, с которыми вы имеете общение, в Фейсбуке, с которыми вы имеете общение, проводите с ними время. Служите, приглашайте их на какие-то мероприятия, на пикники, просто с ними в кино пошли или на балет. Вам надо покаяться. Я серьезно говорю, вам надо покаяться. Вы грешники, вы отступники. Вы отступили от любви Божьей, потому что человек наполнен любовью божьей и он будет служить неверующим людям. Этой любовью. А не только себе. Необыкновенно. Так и хочется сказать, Боже, куда мы катимся? Ну, я проповедую, но мне как, как бы хочется верить, что здесь таких людей нет. Понятно, что есть. Но я все иде, иде, идеализирую. Следующий момент отношений. Следующая территория отношений, где нам надо развиваться, строить, пересматривать, обращать внимание. Третье или следующее. Нам очень важно строить отношения со своей семьей. И давайте, скажем так, не будем говорить сейчас о женах и мужьях. Дети, наши дети. Вот здесь мои две дети есть. Одна дитя, другая ушла на детское. Очень важно строить отношения со своими детьми. Вы согласны или не согласны? У всех есть дети. У кого есть дети? А, я смотрю, не у всех, у других будут, значит. Знаете, так бывает в жизни, дети появляются. Как бы ходишь такой молодой, сам по себе ходишь, счастливый, как моя жена говорит, я говорю ей, Оля, давай третьего родим. А она говорит, я только жить начала, дай покой. И вот сходишь себе, живешь как бы для себя. И тут раз у тебя ребенок появился, и он царь, он сел на трон твоей жизни, орет. Недовольствует, гадит в памперсы, а бывает и не в памперсы гадит. Растет, в школу идет, приходит и говорит: дайте денег, учительница сказала. И начинается построение отношений с детьми. Построение отношений с детьми это очень важная часть нашей жизни. Или с внуками. Ну, будем говорить о, о детях, да, вот, вот, о, о, о, скажем, не о себе о муже и жене, а будем говорить о детях. Это очень важная часть нашей жизни, потому что это наше наследие, то есть это наше продолжение. Когда заходят куда-то наши дети, и как они себя там ведут, это мы сами. Я в себе, я в своих детях узнаю себя. Все плохое они исполняют в два раза лучше, чем я сам. Слава Богу за мою жену которая не знает слово плохое. Она просто не умеет делать плохого. Самый страшный грех в ее жизни, это если она раз в месяц будет раздражаться на них. И все хорошее в детях отображается от нее. И я смотрю, все плохое, это же мое. Я думаю, Боже, это же я. но ну, только в девичьем обличии. Может, еще будет третье. Может, еще немножко жена поживет. И потом. Очень важно строить отношения с детьми. Это наше продолжение. Это, наша, это следующая генерация. Это наша будущность. Это мы сами. Это те, которые передадут веру. Да? Мы уйдем, мы не будем вечно жизнь. Это те, которые принесут служение. И так хочется, чтобы наши дети принесли веру, принесли служение, принесли, принесли Божий характер в этот мир, в другие поколения. Меня очень восхищает семья вашего пастора. Вы знаете, да, историю семьи вашего пастора? Наверняка родители вашего пастора. Я никогда их не видел только на фотографии, знаю многих членов семьи Чеботаревых, но я верю, что это благословенные люди, которые много вложили в свою семью, которые строили отношения со своими детьми, которые учили их. И поэтому сегодня, слава Божья, через семью Чеботаревых распространяется, и это будет, это будет правдой по всему миру. И вы знаете, да? Сегодня там, да, можно поаплодировать Богу. И вы знаете, что дети все верят в Бога, многие из них являются служителями, пастырами, многие из них являются миссионерами. Племянники, племянницы все служат Богу, многие, я не знаю, все ли, но многие служат Богу, да? И это целая армия служителей, и все это началось с двоих людей, с отца и матери. Семьи Чебатарёвых очень важно обращать внимание на своих детей. И знаете, я как-то читал Библию и получил откровение. Есть прекрасное место, оно очень духовное, очень такое пророческое. Оно относится к еврейскому народу, но оно относится ко всем на самом деле. И вы знаете в еврейской традиции написано так, да, в еврейских в еврейских преданиях, в еврейских традициях, и также в первой части Торы написано так, в Пяти написано, что научи сына своего, да, и везде, где вы читаете притчи, научи сына своего, передай это сыну своему, чтобы он передал сыновьям своим. И, например, на все библейские праздники мы повторяем всю историю Израиля, повторяем э, ситуацию с непослушанием нашего народа, с гневом Божьим на наш народ, чтобы дети помнили наши. Что из чего вытекает? Потому что мы древний народ, у нас прямое отношение с Богом, и Бог имеет к нам прямые претензии и прямые благословения, и поэтому мы должны говорить вот так, вот так, вот так и вот так. И мы зажигаем ханукальные свечи, потому что. И мы празднуем Пасху, потому что мы постоянно целый год учим своих детей. Мы имеем с ними духовные отношения. И в Малахии написано следующее. Это 4 глава, 5, 6 стих об отношениях родителей к детям. Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня Великого и страшного. День Господень будет великий и страшный, не пророк будет великий и страшный. И Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я придя не поразил землю проклятием. Когда в семье нету отношения, это проклятие. Когда дети с родителями не имеют ничего общего, не проводят время, не молятся вместе, не строят отношения, не говорят на важные темы или на маловажные темы. Не сидят вместе за столом, не общаются, не улыбаются, не ходят вместе кино. Это проклятие, друзья мои. Чего-то не хватает, вы понимаете? Проклятие – это просто отсутствие благословения. Это отсутствие Божьего порядка, Божьего мира, Божьих контрастов. И тут есть замечательные слова. Конечно, если исследовать с теологической точки зрения этот стих, то, с одной стороны, в еврейском богословии здесь говорится об Анакрестителе, «Он пришел, он пророк Илия, обещаемый, он предтеча перед днями Господа». Есть такое мнение он приготовит землю он обратит отцов к детям с другой стороны еще есть мнение что будет такой пророк перед днями господними когда мир закончит свое существование господь будет судить эту землю будет особенный пророк с особенным помазанием который будет обращать сердца Отцов Израиля, к детям Израиля и так далее. И придет порядок полный в общество Израиля и так далее. Но здесь есть очень интересный принцип. Я его читал и открыл для себя какое-то время тому назад. Здесь написано: и да обратят и да обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Первое, что должны сделать мы, родители, исследуя территорию отношения с нашими детьми, мы должны обратить как мудрейшие, как сильнейшие. Как опытнейшие мы должны обратить свое сердце по отношению к нашим детям тут написано и да обратит сердца отцов к детям не сердца детей к отцам ну отцы это образное понятие да это родители это и мать и отец это и бабушка и дедушка это люди которые стоят выше и старше а сердца отцов к детям обратит вы понимаете и это для нас научение. мы должны обратить свое сердце по отношению к нашим детям очень часто в семьях ждут пусть мой ребенок придет покаяться пусть мой ребенок поумнеет и тогда он станет такой как я пусть мой ребенок научится и будет поступать так как я как он это сделает если ты ему это не передашь если ты первый не придешь и не покажешь ему, что надо каяться и просить прощения у него. Вы просите прощения у своих детей? Это нормально, каяться перед своими детьми. Просить у них прощения. Не только их учить. Вот, сделай так и так. Вот, поступай так и так. Ну, я, например, грешник. Я в некоторых вопросах учу и не делаю. Например, там, посуда, уборка. Я говорю, делайте, я сам не делаю. Но во многих других вопросах я пример. Это правда? Я заставляю их мыть посуду, никогда им не показываю пример. Но могу я быть не идеальным? Но говоря о серьезных вещах, мы должны обратить в отношениях к своим детям свое сердце. Мы родители, мы старшее поколение. И не только долбать, не только учить, не только наставлять, но просто отдать свое сердце им, проводить с ними время, не зайти на их уровень, попасть в их ситуацию. Да? поставить себя на место, понимать их, потому что даже когда мы это делаем, они говорят, ты не понимаешь нас, ты забыл, что такое быть маленьким, ты уже совершенно другой человек, у тебя было другое детство. Но они не знают, что история повторяется. Соломон сказал, что все повторяется. Но тем не менее и это надо понимать, и строить отношения со своими детьми исследовать эту территорию и первыми открывать свое родительское сердце для них. Потому что они это мы. Вот какие они? Мы недовольны ими, мы не согласны с ними. Но это мы, по сути. Они-то от нас научились. Вы понимаете, что первое ребенок учится в семье. А потом он уже учится на улице, в школе и так далее. В семье он учится, вы понимаете? Поэтому... Писание учит нас, отцы, старшие, взрослые, опытные, мудрейшие, помазанные, откройте свое сердце и обратите их к своим детям. Поймите их, полюбите их, послужите им. Не будем ждать, что только они, во-первых, это должны сделать для нас. Аминь, друзья. И последнее, то, о чем я хочу сказать. Исследовать дальше территорию отношений. 10 процентов зарядки Последнее, четвертое ну понятно что мы верующие люди не можем об этом не сказать самое важное это отношения с нашим господом да? это то с чего начинается жизнь верующего человека и то чем она закончится вы знаете что ваша жизнь как верующих людей закончится отношениями с богом не будет отношения с детьми важно, когда мы будем уходить из жизни. Не будет отношения доллара, гривни важно, когда мы будем уходить из жизни. Не будет отношения чего-либо другого важно. Будет важно только отношения с Богом. И даже многие неверующие люди это понимают, что в конце жизни, перед последним вздохом, надо привести свою жизнь в порядок перед Богом, он перед Ним не ходил всю жизнь, Он его не любил, Он Ему не принадлежал, Он Ему не посвящал себя, Он не ломал себя, он не смирялся, но Он вдруг понял, что надо помириться с Ним. И в Царстве Он еще будет, может быть, первее тебя. Ты пока дотяпа еще 30 лет пройдет, а Он уже 30 лет с Иисусом ходит по небу. И ты такой, О Иисус, и смотришь, Федя пробегает рядом, который бухал всю жизнь, сосед твой. Иисуса так пятерочку. О, это ты, привет, пришел. Ты же был первый грешник. Ну а теперь праведник и святой. С 30 лет с Иисусом здесь уже на небе хожу. А ты только дошел? Ну иди. Идем, я тебе покажу, как здесь все устроено. Познакомлю тебя, тут хорошие ребята есть. Отношения с Богом. Каждый день мы должны исследовать территорию своих отношениях с Богом. Мы открываем Библию, мы видим, что практически тысячи мест посвящены отношения с Богом. я поклонюсь во святом храме твоем», — говорит псалмопевец. «В другом месте седьмикратно в день я прославлял имя твое. В другом месте трижды в день я молил тебя». Все построено на отношениях с Богом. И порой эта территория, отношения с Богом, у нас, верующих, очень и очень слабенькая, очень и очень хромлющая. Это так или не так? Конечно же, никого не хочу осудить или высмеять за недолгую молитву. Конечно же, никого не хочу порицать за может быть быструю или тихую молитву, потому что прежде всего это твои отношения с Богом. И я так не люблю, когда там говорят, вот типа, ты мало молишься, давай молись больше. Это отношение человека с Богом. Это его отношения с Богом. Если он тихо склонил голову два раза в день и несколько минут утром и вечером поблагодарил его, Всевышнего и сказал ему прости и попросил за кого-то. Это отношение с Богом. Конечно, эту территорию надо исследовать. Надо расширяться, надо поклоняться на поклонение, поднимать руки, петь громко, восклицать. Это все нормально, это все библейское. Это все тому, чему учит Писание. И эта территория нуждается в исследованиях, в пересмотрении, как проходят наши отношения с Богом. Дорожим ли мы отношениям с Богом? И если так получилось, что ты уже утром встал и оказался в трамвае и не успел помолиться, то прямо в трамвае, держась за ручку, закрой глаза, умиротворись, наполнись прямо в трамвае Святым Духом и поговори с Ним. И это будет твои отношения. Выбежал из дома, сел за руль автомобиля, не заводи его, заведи себя, заведи свой дух. Помолись Богу, поговори с Ним 5, 7, 3 минуты. Аминь. Развивай свои отношения с Богом. Замечательные слова написаны в послании к Ефесянам, 6 глава, 18 стих, Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время в духе. Исследуй территорию отношения с Богом. Созидай свои отношения с Ним. Строй их, работай над Ними. Всякой молитвой. Проси, кайся, благодари, ходатайствуй, молись языками, но всякую молитвой и всяким обращением. Пророк Осия говорит, когда вы идете к Богу, возьмите с собой молитвенные слова. Может быть, даже посидите, подумайте перед тем, как молиться, какие вы молитвенные слова хотите использовать. Очень часто люди говорят, а это напыщенная молитва. Это какая-то фарисейская молитва. Что он там за слова подбирает? Не твое дело. Он молится Богу. Бог с ним сам разберется. Это его территория. Его и Бога. Он такой просто слов. он что-то рассказывает Богу. Так это он рассказывает Богу. Ты хочешь рассказать что-то Богу? Вот идеи помолись. Возьмите с собой молитвенные слова. Я иногда, знаете, хожу. И думаю, как мне поговорить с ним такими какими-то необыкновенными словами. И вспоминаю свою духовную молодость и думаю, я так с ним говорил, я так ему признавался в любви, я так внутри прыгал и торжествовал. А сейчас как-то не так. И хожу и думаю, какие слова такие красивые взять, чтобы поговорить с ним. Да понятно, что он все это знает. Да понятно, что он и эти слова, о которых ты думаешь, уже просканировал. Но это, отношение с Богом. это отношения с Богом, это территория отношений с Богом. Это важно. Давайте обращать внимание на различные отношения к нашей жизни, в нашей жизни, к Богу, к людям, к ближним нашим. Давайте строить эти различные территории отношений внутри себя. Давайте замечать, что происходит внутри нас, какие мы. Давайте видеть твердые мы. Или плавимся мы не от присутствия Божьего, а от какой-то трудности, проблемы течем и не желаем бороться, робчим. Давайте смотреть на то, как мы относимся к миру, кто сегодня в нашем кругу, как мы сегодня с ними общаемся, куда мы их ведем, как мы проводим с ними время, кто на кого влияет. Давайте обращать внимание наших детей на наше продолжение. Это мы сами. Может быть, другой пол, может быть, другие достижения в жизни, но внутри это мы сами, они похожи на нас. Они такие вредные, потому что ты вредный. Они такие жадные. Ну же, ты жадный. Они станут щедрые, они будут давать деньги в собрания, в церковь, другим людям будет помогать вещи свои отдавать, потому что они будут знать, что они будут видеть, что ты такой, и они будут такими. Давайте исследовать свои отношения с Богом. Давайте обновлять эту территорию, заново ее засеивать, ухаживать за ней, пересматривать все, что нарушено, все, что там. Надо поправить, поправьте. И говорите с Богом, общайтесь с Ним, молитесь Ему. Коротко или длинно. Но говорите с Ним. Так, насколько вы способны вот в данный момент, в данный час вашей жизни это делать. Но говорите с Ним. Не оставляйте Бога без внимания. Ему так дорого ваше внимание. И Он не оставит вас без своего внимания. Давайте молиться. Боже наш. Бог Авраама, Ицхака Якова, Всемогущий Бог, Бог Израиля, Бог всех других народов. Мы в этой молитве приходим к Тебе. Мы желаем пересмотреть отношения к жизни. Мы желаем пересмотреть очень многие участки нашей жизни о которых было сказано сегодня, и о которых не было сказано, но мы вдруг вспомнили, что есть и такой участок, и такая площадь, где она настраивается. Боже, мы хотим быть людьми с твердым духом, с правильной позицией. Мы хотим правильно воспринимать беды, не гораздо какие-то. Мы хотим правильно реагировать на проблемы. Мы хотим правильно радоваться. Мы хотим научиться прощать, любить, просить прощения. Помогай нам. Помогай нам работать в мире, быть простыми, быть доступными, быть понятными для мира. При этом оставаться под законом Христовым и не нарушать его, и не выходить от него. И ценить закон Христа больше, чем законы и обычаи мира этого. Помоги нам, Боже, быть со своими детьми. Помоги нам учиться у них, учить их, открывать свое сердце им, чтобы они потом открывали свое сердце нам. Боже, Боже, Боже, пожалуйста, помоги нам быть близким к Тебе. Помоги нам постоянно держать отношения с Тобой. Всегда надеяться, уповать на Тебя. Может быть, семь раз по пять минут в день, но уповать на Тебя. Но надеяться каждую нужду, каждую проблему, каждую трудность, каждую радость открывать перед Тобою. Во имя Ишуа. Во имя Иисуса Христа. Помоги нам, пожалуйста, дорогой Господь. Помоги. Мы так в этом нуждаемся. Мы несовершенные люди с несовершенным отношением. Работай с нами.